Тучи ходят хмуро, край суровой тишины Заглянул соседний сад Там смуглянка, молдаванка Собирает виноград Я краснею, я бледнею Захотяю Попадался в на ты говорила, что не забуду, держала радостных встреч. Порой, ночной, мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты платочек, милый жена мой родной. Нет больше Сегодня любимый родной Знаю с любовью